Привет! Я Алекс. Буду сопровождать вас в путешествии во Вселенной. Приветствую команду космолета и приглашаю наших зрителей смотреть репортажи из космоса Live и стать таким образом участниками нашего полета. Итак, в путь. Три, два, один, старт! Наша цель – добраться до начала начала, увидеть большой взрыв и рождение Вселенной. Нам предстоит проделать гигантский путь через пространство и время в далекое прошлое, до 13,8 миллиардов лет назад. По дороге мы сможем наблюдать многочисленные разнообразные объекты, невидимые с Земли. Сегодня, согласно программе, мы пролетим сквозь нашу солнечную систему, в межзвездное пространство нашей галактики. Ой, смотрите! Метеориты падают! Это не совсем так. Метеоритам называют тело космического происхождения, уже упавшее на Землю. Это метеор в переводе с греческого «парящий воздух». Особо яркие метеоры называют болидами, явление которое возникает при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел, например, осколков комет или астероидов, называют метеоритным дождем. Наш космолет преодолел притяжение Земли и оказался в межпланетном пространстве Солнечной системы. Отсюда вы можете окинуть взглядом все планеты от маленького Меркурия до газового гиганта Юпитера. Сейчас я задам вам несколько вопросов, пожалуйста, записывайте ваши ответы, я покажу их на мониторе. Мы будем и дальше так работать, чтобы наши зрители тоже успевали подумать и найти ответы. Итак, как называется единица измерения расстояний в Солнечной системе? Чему она равна? Какое расстояние принято за единицу измерения? Отлично! Кто пропустил, может заглянуть в нашу шкатулку знаний. А камни, которые мы видим в иллюминаторе, это что? Это астероиды. В переводе с древнегреческого означает «подобные звезде». Астра – звезда. Но это не совсем правильно. Потому что на самом деле они похожи на планету. Это остатки строительного материала, из которого сформировались планеты 4,5 миллиарда лет назад. Как и планеты, они вращаются вокруг Солнца, но уступают планетам по массе и размерам, имеют неправильную форму, состоят из камня и металла, не имеют атмосферы и постоянной траектории. В Солнечной системе обнаружены сотни тысяч астероидов. Видите участок между орбитами Марса и Юпитера? Его так и называют пояс астероидов. А еще много таких обломков в поясе Койпера рядом с планетой Нептун. А кометы тоже оттуда прилетают? Да, но еще из облака Оорта. По гипотезе голландского ученого Оорта, кометы образуют огромное облако, растирая за пределы орбиты Нептуна. Они периодически выталкиваются во внутреннюю область Солнечной системы и притягиваются к Солнцем. Кометы прилетают из космоса со скоростью до 30 тысяч километров в час. Я покажу вам их на мониторе потому что увидеть комету удается редко, они появляются один раз в интервале от 3 до 200 лет. Самая известная это комета Галлея, она названа в честь английского астронома Эдмана Галлея. Она движется по вытянутой орбите вокруг Солнца и пролетает вблизи Солнца в интервале 75 лет. Но большинство комет прорываются к Солнцу внезапно и просчитать их движение очень сложно. Ведь рассмотреть камни в темноте космоса практически невозможно. Они как куски угля на черном холсте. А много их там? Да, комет очень много, но они становятся видны только при приближении к Солнцу. А кометы это тоже камни? Не только. В состав комет входит стрессованный лед. Именно это отличает комету и позволяет вообще увидеть. Когда ледяное тело кометы находится вдали от Солнца, она не видна и хвоста у нее нет. А когда Солнце нагревает комету, она выбрасывает лед и пыль. Они ярко вспыхивают и становятся видны, когда свет попадает на их осколки. Со временем у кометы появляется окутанная облаком голова и хвост из газа и пыли. В составе льда комет содержится не только вода, но и газы, как, например, метан, этан, ударный газ. При этом яркость и размеры кометы все время возрастают. Ой, какой у нее длинный хвост! Хвосты комет различаются длиной и формой. У некоторых комет они тянутся через все небо, достигая сотен миллионов километров. В древности грекам любая достаточно яркая комета, которая появлялась на невосходе, представлялась головой с распущенными волосами. Комета в переводе с древнегреческого означает «волосатый косматур». Мы удалились уже более чем на 100 миллионов километров от Земли и движемся по направлению к Солнцу. Какое же оно большое, наше Солнце! В Земле оно кажется намного меньше! На самом деле, Солнце больше Земли по массе в 333 тысячи раз. Такая гигантская масса позволяет ему удерживать в области притяжения и планеты с их спутниками, и кометы, и астероиды. А теперь посмотрите, сколько звезд в нашей галактике. По оценке ученых, их от 200 до 400 миллиардов. Кроме того, Солнце далеко не самая большая звезда. Его относят к звездам средней величины. Какая огромная наша галактика. Да, это гигантское скопление звезд, планет, газов и пыли, образующее что-то типа острова, медленно вращающегося в космическом пространстве. И наше Солнце лишь песчинка в этом огромном океане звезд. Солнце ⁇ это звезда. Так почему мы видим ее днем, а другие звезды – ночью? Я могу ответить на вопрос. Все очень просто. Земля вращается вокруг своей оси и делает полный оборот за 24 часа. При этом одна часть земного шара освещается Солнцем. Там наступает день. Мощный поток солнечных лучей рассеивается в атмосфере Земли и затмевает свет далеких звезд. Поэтому днем мы не можем их видеть. А на той стороне земного шага, который отворачивается от Солнца, наступает ночь и становятся видны тысячи других звезд. Совершенно верно. Спасибо. А почему в космосе так темно? Несмотря на миллиарды звезд, свет от них не рассеивается в космосе, потому что здесь нет атмосферы, а только вакуум, то есть пустота. Вот почему мы видим в космосе яркие объекты всегда на фоне темного неба. Когда мы смотрим на галактику, мы как будто видим монетку сбоку. А охватить ее взглядом всю сможем только тогда, когда отдалимся от нее. Я покажу вам ее на мониторе, чтобы вы могли представить себе размеры галактики. Их измеряют в световых годах. Приготовьте записать ответы на вопросы. Что означает световой год? Какое расстояние преодолевает луч света за год? С какой скоростью движется свет? Отлично. Так вот, чтобы свет с одного конца нашей галактики достиг другого, нужно около ста тысяч лет. Это значит, что в длину она простирается на сто тысяч световых лет. Название галактика образовано от древнегреческого слова, означающего «молочный». А еще ее называют млечный путь». Кто знает почему? Я знаю эту легенду. О древнегреческой легенде Севсов, Решил сделать своего сына Геракла, рожденного от смертной женщины, бессмертным. И для этого подложил его спящей жене Гере, чтобы Геракл выпил божественного молока. Гера, проснувшись, увидела, что кормит не своего ребенка и оттолкнула его от себя. Брызнувшая из груди богини струя молока превратилась в плечный путь. Поэтому нашу галактику называют еще плечным путь. Да, все верно. А картину эту написал знаменитый нидерландский художник Питер Пауль Рубец в 17 веке. Она так и называется – «Рождение плечного пути». Оригинал картины находится в музее Прада в Мадриде, столице Испании. А что это в центре галактики? Это особенность нашей галактики – перемычка из ярких звезд, выходящих из центра и пересекающих галактику посередине. Эта перемычка тянется на 27 тысяч световых лет. Сила гравитации притягивает и 30 миллионов звезд. Она похожа на большую спираль? Да, наша галактика так и называется – спиральная. Это звездный диск с закручивающимися рукавами, похожими на дороги, где соприкасаются газ и звезды. Она состоит из пяти основных рукавов – Лебедя, Персея, Ориона, Стрельца и Центавра. Размер рукавов варьирует от 10 до 15 тысяч световых лет. А вот и наше место в галактике. Солнечная система находится на окраине галактики в области рукава Ориона между рукавами Стрельца и Персея. Так далеко от центра? Да. На расстоянии 27 тысяч световых лет от центра. Это же надо! До света идет от центра галактики к нам 27 тысяч лет. А теперь представьте, сколько времени понадобится Солнечной системе, чтобы обогнуть галактику. Она тоже вращается? Да, она вращается по орбите галактики, как и Земля вокруг Солнца. Получается, что есть галактический год? Да, точно. И продолжается год. 250 миллионов лет. За это время Солнечная система делает один оборот вокруг галактики. За весь период существования она совершила такой оборот всего 18 раз. А теперь пауза, после чего я продолжу комментировать то, что вы видите, и отвечать на ваши вопросы. Пока.